Всем привет, меня зовут Марат, компания Hightech Monolith. сегодня мы заехали на объект Золотые пески, здесь мы строим дом с врезкой в склон, здесь есть ряд проблем, сложностей, пошли смотреть, как мы их решаем. расскажу немножко про сам объект значит объект находится в золотых песках здесь мы возводим двухэтажный дом дом у нас значит врезан в текущий рельеф можно увидеть что склон у нас составляет порядка 10 метров и архитектура этого здания как раз вписана в рельеф с учетом возможности рельефа то есть Участок с уклоном это не минус, это плюс в каких-то случаях. И здесь, соответственно, пользуюсь тем, что есть такой рельеф, архитектура под это это все учитывает. Будущее здание будет выполнено с несущим каркасом из железобетона. Будет заполнение стен и простенков из газобетона разной толщины, в разных сечениях. В общей идее здания у нас, значит, вход в... Дом будет выполняться вот с этой э, первой террасы э, на первый этаж. Внутри дома у нас будет лестницы, которые с первого на второй, со второго уже на крышу. По итогу мы планируем получить выход уже на верхнюю террасу. Участок у нас, значит, имеет склон. Сверху на этом холме еще есть э, продолжение участка, на котором уже есть плоская часть, на которой уже планируется такая у заказчика лужайка, на которой он будет производить, проводить свое там свой досуг вот соответственно ввиду того что у нас есть склон планируется устройство сверху плоской кровли и выход с этого склона уже на крышу крыша будет зазелена будет газон и э, в целом она так сказать интегрируется в склон сверху э, вот этой этого рельефа можно будет уже перейти на крышу, вот от этой площадки она будет где-то на 8 метрах отсюда и с этой крыши уже наблюдать за панорамой, которая откроется на Финский залив Сейчас можно провести натурный эксперимент, да, если бы у нас была скатная кровля, вот как бы мы по ней перемещались, это дико неудобно, опасно, надо за что-то держаться. Здесь у нас будет плоская кровля, она будет практически горизонтальная, по ней можно бегать, прыгать, проводить на ней комфортно время, вот в этом как раз и есть суть плоской кровли, эксплуатируемой, которую можно создать на любом доме. Так, значит, на объекте мы уже находимся около двух месяцев. Сюда мы зашли на участок с густой растительностью. Можно увидеть, вот кусты, которые у нас остались по периметру стройки, они были и в этом пятне. Здесь был вот такой э, склон, который сейчас уже выбран. Вот за период стройки мы здесь вывезли порядка, выкопали порядка тысяч кубов грунта. Часть вывезли, часть мы пустили на устройство временной дороги. Вырубили вот этот кустарник и уже вот... Занимались устройством самой фундаментной плиты, которую сегодня планируем заливать. Значит, проблемки какие у нас тут возникли? Ввиду того, что у нас склон, сверху идут обильные осадки, мы попали в период дождей, дождь шел практически каждый день, и откос вот этот с каждым днем потихоньку сползал и сползал. У нас были варианты а, выполнить какую-то подпорную стену для закрепления откоса, но... Ввиду того, что это достаточно дорогостоящее мероприятие, требующее дополнительных вложений денег и времени, мы приняли решение все-таки так точечно бороться с этими обвалами. Временно строили подпорные стенки, но сейчас уже погода улучшилась, склон стабилизировался и вот сейчас он не ползет, но вот в периоде стройки он сползал, мы убирали, он сползал, мы убирали. Сейчас он стоит и это нас всех радует, в принципе не препятствует строительству нашего дома. что расскажем про самое интересное как мы здесь строим, что мы применяем, значит у нас в основании здесь будет выполнен цокольный этаж с одной стороны у нас будет подпорная стена, которая будет держать склон, с другой стороны у нас видно точечные выпуска арматуры, на которые будет навязываться в перспективе каркас и заливаться пилоны и колонны здесь можно увидеть по фасадной стороне 5 колонн, на которые будет опираться будущий балкон, в зонах, где у нас планируются стены, выполнены более широкие выпуска, там будет навязываться уже пилон монолитный, его будет 250 на 400, который будет уже выполнять роль несущего каркаса будущего здания здесь у нас будут две плиты перекрытия, они будут идти со ступенчатым смещением то есть, первая плита будет с выпуском в зону дороги, вторая с выпуском уже нашего будущего склона. В основании, значит, мы уже выполнили укладку щебня, выпол... выполнили дренажную систему. Очень важно в таких грунтах дренаж применять. Ввиду того, что у нас есть перспектива затопления будущего дома, потому что мы были свидетелями, обильных осадков которые а, текли сверху мы здесь применяем несколько степеней защиты цокольного этажа от будущего обводнения значит первый момент это применение гидроизоляции наплавляемой. можно увидеть что в основании сейчас у нас уже наплавлен нижний слой а, гидроизоляции который а, герметично спаивает нижний ковер а после возведения уже стен у нас будет запаиваются уже стены вертикальные которые жестко будут зафиксированы к фундаментной плите и гидроизоляция будет спаяна вот этот нижний ковер будет спаян с ковром, который будет идти по стене, и тем самым создаст герметичный мешок, который не позволит проникнуть в воде вовнутрь. Вторая степень защиты, это у нас дренажная система которая, можно сейчас увидеть, вот эти колодцы большие стоят, да, по углам можно увидеть маленький колодец вот, который стоит возле оператора Соответственно, дренаж у нас окольцовывает всю систему, и сбрасывается самотеком, тем самым отводит напорную воду, не создает ну, вот, обильного давления на стену воды, что как бы, тоже существенно снижает риски проникновения воды в цокольный этаж. И третий момент ⁇ это применение гидрошпонки. Она сейчас уже установлена. Это вот эта вот синяя лента. В смонтированном виде гидрошпонка выглядит следующим образом. Она ставится вертикально. Есть специальные крепежи, которые поставляются с самой шпонкой. Вот эта вот такая скоба, которая привязывается к арматуре. Важно ее жестко зафиксировать, чтобы она не болталась и не падала. Такой небольшой лайфхак. Сверху мы обклеиваем скотчем специально вот эту зону, потому что при попадании воды, в случае если будет идти дождь, вот этот шнур, раньше чем нужно разбухнет и уже в перспективе не будет работать так как необходимо поэтому сейчас его проклеили перед уже закрытием опалубки стен ребята его снимут и уже зальют бетоном вот вот такая штука здесь соответственно выполнена В проекте у нас заложено 5 основных сетей, это дренаж, это ливневая система сразу заложена, это канализация, это водоснабжение и электроснабжение. На этапе строительства значит, мы уже выполнили рабочую дренажную систему, она сейчас работает, есть колодцы, есть сбросная труба, ее здесь можно увидеть и в коллекторный колодец, который сбрасывает воду в канаву, очень хорошо что здесь получилось избежать каких-то насосных систем, вода идет самотоком, она будет постоянно работать, не надо будет ее обслуживать, следить за ней, ну разве там раз в пять лет может ее промыть, ну и в целом следить как она работает история с ливневой трассы у нас есть вот здесь такие колодцы большие диаметр колодца 500 миллиметров в них в перспективе с крыши будет сливаться вода и уже тоже путем вот подземной прокладки труб которые у нас здесь выполнены будет отводиться в наш коллектор который отводит воду от здания Завершающим этапом устройства канализационной системы является устройство локально очистного сооружения, септик в простонародье, но ну, хотя септик это другая история. Значит здесь у нас уже установлен, в него введена вода, в него введен уже сброс канализационной системы, можно посмотреть врезку, при устройстве и закопке самого Сооружение этого он наполняется водой И стоит в таком состоянии Пока он не начнет полноценно функционировать Задача его в том Чтобы очистить канализационные стоки Которые идут из дома До состояния там, Как говорят производители септиков 98% что ее можно даже пить Хотя я ни разу не видел Чтобы они ее пили конечно Но тем не менее очищают они очень хорошо Сбрасывается у нас эта вся история Потом вот в этот серый большой колодец Коллекторный который уже у нас собирает все воды, которые есть на участке, и уже вот в канаву прямотоком идет сброс дренажа одной ветки, сброс дренажа другой ветки, сброс ливневой трассы, и внизу у нас видно, что есть сброс уже трубы, которая идет в канавы. Характерной особенностью работы именно вот дренажной системы является то, что в колодце не стоит вода. Сегодня мы заливаем в конструкцию 63 куба бетона. Насос уже стоит, ждем, когда миксера уже будут подъезжать и разгружать бетон. На улице солнечная погода, значит, надо будет после бетонирования его обильно поливать, чем-то накрывать для того, чтобы не было растрескивания. Ну, ребята на месте знают. По результату еще раз заедем, посмотрим, как получится бетонирование конструкции. После бетона мы уже активно начинаем продолжать возведение стен и колонн, Сокольного этажа задача в целом на год уже каркас на этом строении поднять до кровли и выполнить правильный пирог ну что на сегодня объект мы покидаем не будем мешать ребятам укладывать бетон потом заедем посмотрим что получилось с вами был марат спасибо всем кто нас смотрит пишите комментарии всем пока